Зачем же встречаются родственные души, если они не могут полностью физически воссоединиться? Это действительно так. Почему не может э, произойти это полное физическое воссоединение? Потому что у родственных душ, у них э, разные кармические задачи. Это люди, которые духовно, они очень близки, это из одной духовной семьи, но личные кармические задачи у них очень разные. Причем, они могут быть даже в чем-то и пересекаться, эти кармические задачи, но, тем не менее, они идут по разным направлениям, разными векторами. Так вот, полного воссоединения родственных душ не может быть, и это, конечно, является очень большой драмой для многих людей, которые встречают свою родственную душу. Почему драма? Потому что опять срабатывает эго. Эго говорит, это моя родная душа, самый лучший, самый близкий мне человек. Я любил его так, как никого никогда не любил. И причем ЭГ еще говорит, и, наверное, больше не полюблю, да. и, не, и, наверное, больше никогда не встречу ничего подобного. И я не могу с ним высоединиться. Все, это катастрофа. А вот из-за этого, из-за того, что вот такие вот мысли, вот такое видение, из-за этого и происходит драма. К слову сказать, эта драма происходит не у всех. К счастью, у меня на консультациях периодически приходят такие люди, но, честно сказать, очень-очень редко. А, ну, наверное, 2-3%, не больше, от общего количества встречи с родственными душами, примерно 2-3%, это те люди, которые относительно спокойно, они говорят, да, все нормально, мне по большому счету не нужно, чтобы он был моим мужем или моей женой. То, что он есть где-то там, и то, что между нами есть любовь, для меня этого достаточно. И когда мы, допустим, встречаемся и где-то прогуливаемся, там где-то в парке или еще где-то, а, просто идем рядом, этого мне достаточно, мне больше его не надо. Мне даже не надо, чтобы он жил со мной, я не хочу этого. Говорят а некоторые, кто приходит на консультации, такое действительно есть. Но вот это исключение. А как правило возникает драма, и говорят, зачем, зачем эта встреча? Зачем эти мучения? Я мучаюсь, я страдаю, это внутреннее очищение. У меня выворачивает все изнутри, у меня сердце разрывается, живот у меня крутит, кости у меня ломят. Какая-то психосоматика невероятная возникает. Врачи разводят руками, не знают, что со мной происходит. И зачем мне это все, спрашивается, если никакого соединения нет? Для того, чтобы произошло ваше духовное пробуждение. В потоке любви, когда вы встречаете свою родственную душу, возникает колоссальный поток любви. В потоке любви происходит это внутреннее очищение, трансформация, происходит ваше духовное раскрытие, и вы узнаете о себе такие вещи, Такие потенциалы у вас изнутри возникают, которых вы никогда, ни в каких других обстоятельствах не узнаете. Может быть, в каких-то мечтах, может быть, на каких-то отдельных сильных тренингах, что-то подобное у вас мелькало. Но это было как, по сравнению с тем потоком, который возникает при встрече с родственной душой, это было как несколько капель, а тут целый поток. Вот как река сзади нас. Горная река, вот она течет. Вот этот целый поток, поток любви, который вас вычищает, трансформирует, раскрывает одно, другое, третье. Когда я встретил своего РД-учителя, у меня было ощущение, вот я потом уже немножечко анализировал, чуть-чуть, у меня было ощущение, что меня посадили в ракету, запустили эту ракету, неизвестно, куда она летит. Она летит со страшной скоростью, и я только вижу вот в этот маленький иллюминатор, как мелькают какие-то планеты, Мелькают какие-то, я не знаю, целые галактики, что ли. При этом у меня колоссальные перегрузки, меня вдавливает в кресло вот это все. И все это мчит неизвестно куда. Вот у меня было такое ощущение. И мчить несколько месяцев. Это не то, чтобы там покатались полденька, как знаете, или на американских горах 10, 10 минут. Ничего подобного. Как посадили и несколько месяцев катают по этим неизвестным дарам. Так вот, ну у меня а, потом я уже а, просто уже пришел к тому... Вспоминанию, что в прошлых жизнях я подобный опыт проходил. и Проходил его не раз. Несколько раз я его точно проходил, потому что этот опыт духовного пробуждения через любовь мне был прекрасно знаком. Когда я встретила своего родоучителя, я понял, что это мое. Не в плане того, что вот эта женщина моя. Как раз таки нет. Это наверное, все-таки так думал. Нет, там, честно, нет честно говорю. Вот честно, вот незачем врать. Никогда не думал, что эта женщина моя, а я ее мужчина. Никогда, я вам клянусь, не было такого. Ну это ты просто такой, один из немногих. Ну вот я говорю, был прошлый опыт. Но у меня было, причем при этом, но ну, представьте, но ну, это настоящая как бы шизофрения получается, расщепление личности. Одна часть моей личности совершенно твердо знает, что ничего там, никакого общение даже, по большому счету, как мужчина, женщина, нет, не то, чтобы там моя женщина, да нет ничего подобного. Это одна часть личности знает, а другая часть личности говорит, должны быть вместе. <св> вот это одновременно. Это одновременно, я еще раз повторюсь, несколько месяцев длится. В конце концов, ты просто сдаешься, говоришь, да бог с ним совсем, в этом не разобраться, непонятно, что происходит. Самое главное, это поток, поток любви. Когда я в него впадал, когда я в него входил, а я в нем там находился чуть ли не 24 часа в сутки, с, не... с некоторыми перерывами, вот я был в этом потоке любви, я чувствовал я дома. Вот это мое, это мой путь, я живу, здесь есть все, во мне что-то открывается, да, мне кажется, я схожу с ума, да, я точно все теряю, теряю деньги, теряю какое-то уважение, авторитет, потерял бизнес, потерял все практически, но внутри я обрел свой мир, и внутри я обрел вот то, что мне по-настоящему всегда было надо. Я только однажды, в самом начале, вот встреча произошла в октябре, в конце октября 2003 года. И где-то в конце ноября, может, да, где-то в ноябре, в ноябре. В ноябре я сказал, это слишком тяжело, мне внутри все выворачивало, меня тошнило. Очень было плохо, очень было плохо, я себя чувствовал, отвратительно. Я сказал, слишком тяжело, зачем надо, какая такая любовь морковь, я отказываюсь. И вот когда я в ноябре третьего года отказался, вдруг вот этот поток во мне прекратился. Я сам удивился. Это было потрясающе. Вдруг как бац, и ничего нет. И я вдруг увидел, это был конец ноября, увидел вот это серое небо, вот эти свинцовые тучи, вот эта вот изморость, грязь. А до этого я не видел, я не обращал внимания, что вот это вот все такое грязное. Глазами я, конечно, видел, но меня как-то это не трогало. И вдруг на меня все это навалилось, вот эта повседневность, вот эта, вот, вот эта вот непроходимость какая-то, тупиковость жизни. И я понял, что оказывается, я всю свою сознательную жизнь, 30 с лишним лет, я всю свою сознательную жизнь жил вот в этой повседневности. Вот такая вот серая, свинцовая, унылая, неинтересная, чужая, холодная. Вот в этом во всем я жил, и вдруг после встречи с рд мне открылся другой мир, пусть меня там колдобит, колдобит внутри, все выворачивает, пусть меня мчит неизвестно, никуда, неизвестно куда, но у меня открылся мой мир, который яркий, наполненный, сильный, даже могучий, мой настоящий родной мир. И вот я как только почувствовал, что и после того, как я отказался, вот эта вся свинцовость повседневная на меня опять упала, буквально через несколько минут, через несколько минут я сказал, простите меня. Я вот обращался в небо, я помню этот момент, в небо, хотя мы сейчас говорим родные, высшие силы, тогда я такими понятиями не оперируем, я был довольно материальный человек. Я просто в небо обратился, сказал, простите меня, Верните, как что было. Вот Пусть будет, как было. И, знаете, где-то час-два я просил, сразу не вернулась. И потом где-то час-два прошло, я чувствую, о, потеплело, потеплело, внутри все хорошо, внутри светло стало. Все, я сказал, простите, я больше от этого отказываться не буду. И больше от этого я не отказывался. И куда бы меня ракета не мчала… Отказывался, отказывался! Нет, нет, нет. Я, я говорю о встрече с родственной душой сейчас. Я же о встрече, о встрече с родственной душой говорю. Вот. От этого внутреннего пути больше я не отказывался. Куда бы меня чем не мчало. Какие бы ни были у меня тогда трансформации внутреннего очищения. слезы, боль, физическая. У меня кровоточили десна, У меня воспалялся весь рот. У меня ладони воспалялись от, вот эти, от этого очищения, трансформации. У меня горело все, ну в общем, ладно. Очень много было боли, очень много чего было плохого, но я уже не отказывался, потому что я обрел этот внутренний мир. И вот миссия встреча с родственной душой. РДУ учитель это тоже родственная душа. Когда я сам себя спрашивал, ну а зачем же мне это нужно, сам собой у меня возникал ответ. Я иду к свободе, мне нужна свобода. Вот сам с собой возникал ответ. А, потому что, я еще раз повторюсь, в прошлых жизнях я этот опыт проходил, и, видимо, там были гуру, учителя, которые знали, в чем дело, и как бы меня вели, наверное, какая-то духовная традиция была, я точно не помню. Я помню, что я был суфием, я помню, что я был э, этим индуистским... А, садху, да, вот эти два воплощения я помню, а, вот, и видимо там, вот в этих воплощениях я этот опыт проходил, и поэтому у меня возникла эта, эта мысль, что я иду к свободе, и я шел вот к свободе, и все, а что такое к свободе, как идти к свободе, что значит, а когда я приду к свободе, как я узнаю, что это свобода, я ничего не знал, просто вот единственное, я иду к свободе, и вот, когда уже в августе в августе 2004 года, да, и нужно сказать, что когда этот внутренний путь у меня был, у меня поочередно очень сильно активизировались до боли, до жуткой боли активизировались чакры, энергетические центры. Сначала я получил удар, это был РД-центр, очень мощный такой удар, я даже задохнулся. Потом быстро перешло на анахату потом на вишутку на горло, потом на ажну, и все это вот таким огнем. И потом уже на сахасрару, на макушку головы. И вот когда перешло на сахасрару, у меня к августу 2004 года уже состояние такой тишины, я тихо стал говорить, движения в основном были такие, не всегда, конечно, но в основном были такие а плавные какие-то медленные, я все меньше говорил. Вот. И я вот почувствовал, что миссия встречи, и я так, конечно, не изъяснялся, я почувствовал, что что-то заканчивается. И я вдруг, к своему, опять, собственному удивлению, вот а с этим внутренним образом своего рода учителя, я стал с ним прощаться. Я сказал, до свидания, прощай. Откуда что прощай? Не знаю, просто само по себе. И в августе 2004 года все... Какая-то ниточка, паутиночка внутри лопнула, и все. Этот внутренний образ исчез, с которым я говорил все эти месяцы. С внутренним образом РД-учителя я разговаривал, он исчез. Диалог прекратился, и а, потом со мной случился этот опыт просветления. Это не то просветление, после которого человек остается навсегда просветленным. Есть различные терминологии по поводу опыта просветления и различные школы. Есть одна из школ индуистских, которая говорит, что вот такое просветление, которое было у меня, оно называется Нирви Кальпа Самадхи. Звучит очень красиво, очень романтично, но это имеет свое значение. А настоящее просветление, после которого человек к прежней жизни вообще не возвращается, называется Сахаджа Самадхи. Так вот. Сахаджа Самадхи у меня не случилось, у меня случилось Нирвикальпа Самадхи. Она длилась со мной несколько месяцев. Сколько точно, я не помню. Я не вел дневник, я не могу вспомнить сколько точно. И я пришел вот к этой свободе, пришел к освобождению внутреннему. В индуистской традиции также называется Мокша. А, я увидел, что все пустотное. Я увидел, что все есть игра, матрица. Я почувствовал, что человек изначально чист и свободен. Я увидел всю свою прошлую жизнь как а, ошибочные попытки найти Бога. Я увидел, что все, что я делал в, своей прошлой, вот, в прошедшей жизни, это я искал Бога, но не находил его не там, не там, не там, не там. А на самом деле я искал Бога. И вот теперь я нашел Бога. Я обрел у себя его внутри, и я успокоился. И я почувствовал и понял, что у меня теперь есть все. И больше ничего мне не надо. Вот такое состояние освобождения. Потом дальше были другие переживания. Об этом я подробно рассказываю только на живых ретритах, когда мы рассматриваем 17 ступень. Я говорю подробно о своем опыте. И другие участники ретритов, они... Также говорят, да, что-то подобное со мной происходило. Так вот, миссия встречи с РД-учителем заключалась в том, чтобы я пришел к свободе, чтобы я пришел к Богу, чтобы я пришел к себе, чтобы я вспомнил, какие во мне потенциалы есть. Ведь на той самой ракете, на которой я летел, и я как бы смотрел на разные планеты. Я смотрел на свои прошлые воплощения, хотя тогда я это так не называл. И я просто сходил с ума и не мог назвать никак, что со мной происходило. Это а потом уже, когда все улеглось, я стал анализировать. И стал понимать, что я вспомнил прошлое воплощение воина. Я был воином. Я вспомнил прошлое воплощение пророка, был какой-то такой пророк. Были... Э, Монах у меня был, вот э, суфи был, садху был, а были и королевские воплощения тоже, кстати, аристократические. Вот эти вот вещи все я вспомнил, вот эти все кусочки мои внутри, которые были разделены неосознанно, они соединились в одно. Вот такая была миссия, встреча. Такой колоссальный духовный дар получить... Я не знаю ни одну другую, ни практику, ни направление, ни религию, которая может за несколько месяцев вам дать такой колоссальный духовный рост, который произошел в частности у меня и происходит у других людей.